Банде Гурупада дандам бхактабин досаманитам си чайтанна праум бандитам Vanchakalpataru Vashaki pasindu babacha vatitanam pawuni bhabaisna bibyo namunamukankaruti bhacha lampangum langri yatki patamahamabandi paramanandu madva brindavi to Navakti Padi Devi Shatavati Namuna Narayunana Skritan Ranchaivanu Ratam Devingswaraswati Vasam Садану ракт гуру бхакти юкто, бхакти прамадакшья жагодаруно, дхейям сада паривабагна бабистдухам, тетхас падам сивавиринчанутам саранья, бетати хам панутавал Банди Махапуру Шати Чарна Равиндам. Ядпада Паллавана Хачандавани Чатай. Биспуриджита Камипигова Душа Дарша. Порунана Рагара Сиаддхитагада, дарсивасади, гаура бхакта винд. Шри Кришна чайтанна, пра вунитаананд. Сиаддхитагада, Hare гаура бхакта Krishna, Krishna, Кришна, Hare. Кришна, Hare Rama, Hare Rama, Hare rama, rama, Hare и Вишам, бару, бару, Банде прия прья кару, карунаа бхатару. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Хари, Хари, Намами, Гангета, Бапа, Дюпанка, Сура, Сура, Иребандито, Дипарупам, Букхинча, Мукхинча, Синитам, Гори нирантара вишви тобам бхагам Нараяно брияманангамадапарам Брана сипурапти бжави шанатам Пумнитсинга Махамбхаджи. Хари-Кришна, Хари-Кришна. Кришна, Кришна, Хари-Хари. хари भयम् प्रमत्तस्य बनिष्योपिशात् यतःसा अस्ते सहस्रतपत्न्या जितेन्द्रियस्वात्मरतेर्बुद्धश्च संसारबंधन किं नुकरुत्यावद्याम् भयम् प्रमत्तस्य बनिष्योपिशात् भयम् प्रमत्तस्य बनिष्योपिशात् यतःसा अस्ते सहस्रतपत्न्या जितेन्द्रियस्वात्मरतेर्बुद्धश्च संसारबंधन किं नुकरुत्यावद्याम् Гаудия Гостипати Шушрила Бхакти Сидханта Сарасвати Гасвами Такур Прабхупад Парамахамсаджагад Гуру сказал, когда кто-то кричит, не беспокойте меня, я хочу спокойно жить, оставьте меня в покое говорит о том, что у такого человека скрытая кама. С внешней точки зрения ее не видно, но она точно у них есть. Кама — желание наслаждаться. В противном случае, почему бы они говорили подобное? «Я просто хочу жить, не беспокойте меня хочу жить спокойно». В этих строках говорится, что какие бы трудности ни возникли в моей жизни, я приму их с благодарностью. Какие бы трудности в моем служении ни возникли, я приму их с благодарностью поскольку все, все они приходят в соответствии с моей предыдущей деятельностью, за мои грехи, поэтому я и страдаю. То есть, когда я исполняю служение в приходят трудности, я должен с благодарностью их принимать. А если я хочу как-то обезопасить себя. Хочу спокойствия, хочу, чтобы было все так, как мне нравится. Определенно я не преданный, я не являюсь преданным, потому что у преданного не может быть подобных настроений. Преданный ⁇ это тот, кто посвятил себя абсолютно, полностью. Порой мы думаем, что если нам удалиться в лес, мы будем счастливы. Там никто меня не будет беспокоить. Тем не менее, для обусловленной души это, такой уход представляет гораздо большую опасность. То есть мы ду можем думать, что в лес пойдем, будем там совершать баджан, но... Это не так, потому что в лес обусловленная душа понесет с собой свой обусловленный ум, свои пороки, анархи Ведь в человеке полно анардхи, полно недостатков, пороков. И куда бы я ни пошел, я все это понесу с собой. Грязные впечатления. Я могу день и ночь пытаться повторять Харинам, но он не сможет прикоснуться к трансцендентному миру. Он будет блуждать в материальном мире, по материальному миру. Думайте о материальных вещах. Несмотря на то, что вы можете находиться в уединенном месте, вы будете в лесу, тем не менее в ваш ум будет путешествовать по материальному миру. Поэтому мы не можем совершать уединенный баджан. По милости Гуру Вашнава, когда мы достигнем трансцендентного уровня, мы сможем. То есть, когда мы достигнем определенного уровня, мы сможем памятовать о лилах Господа, и ум не будет отвлекаться на материальные темы. Признаком чистого преданного является то, что они не с они не претерпевают никаких беспокойств, то есть имеется в виду, что на них ничто не влияет. Никакая проблема не может заставить их беспокоиться, переживать, поскольку их ум покоится у лотосных стоп Гауранги. Также они не испытывают недовольства, неудовлетворенности, переживания. Если я отправлюсь в уединение в лес, за мной пойдут шесть диких животных: кама модха, кама желание наслаждения, желание освобождения и так далее. Все они пойдут за мной. И не дадут мне там спокойно жить. Благодаря могуществу Киртана, когда я достигну такого уровня, когда смогу осуществлять Киртан, который не осквернен материей, когда ничто материальное, никакие материальные концепции его не осквернят, то есть такой киртан поможет мне памятовать о намме, о преданных. То есть различные лилы будут просыпаться у меня, когда я буду воспевать харинам. Это можно, то есть можно искусственным образом пытаться практиковать аштакалия лилу. Есть некоторые которые представляются преданными, наносят тилок, ходят с четками, доказывают, что они любят своего гуру дева, тем не менее они никогда не любили вайшнава. То есть имеется в виду, если они выражают почтение лишь своему гуру, но они почитают других вайшнавах, их нельзя, то есть их любовь нельзя считать подлинной, потому что если я люблю своего Гуру Махараджа, определенно у меня есть любовь и к Шила Бхакти Ракшах Шидару Госвами Махарадж, Шили Бхакти Дейтамадова Госвами Махарадж, это происходит автоматически. Однажды на одной картике я рассказывал Харикатху. В Панджабе, в разных местах, я рассказывал о Харикатху. И я сказал, рассказал там кое-какую кое сидханту, которая произвела эволюцию в их сердцах. Потому что они прежде подобного никогда не слышали. Я сказал, что обусловленные души не могут воспевать Ямакиртан. Они разгневались. Они сказали, наш Гурудев говорил нам это делать. А я сказал, нет, обусловленной душе запрещено петь Ямакиртан. Они говорили, сказали, но наш Гурудев и Парам Гурудев это делали. Да, они это делали, но они делали это потому что. По своей беспричинной милости они хотели изменить ваше сердце. Когда они пели Яма Киртан, когда представители нашей Гуруварги это делали, я вчера рассказывал, что такое Садхана Бхакти для вас. Помните, для них это Садхия. То есть они представляют нам Садхана Аштакали с Яма Киртан, как саду на бхакти. Но саду То есть чистые предные обладают силой, такой силой, что если они сядут перед вами и попросят вас спеть ямакиртан, они дают вам при этом еще силу, возможности делать это. То есть когда гуру дает наставление что-то делать, он дает еще силу исполнить это наставление. То есть суть в том, что вы поете ямакертан, но вы не осознаете то, о чем вы поете. Сказал я им, есть один киртан который, когда пел Махапрабху, он рыдал раздирающий сердце киртан. А они, они пели этот киртан, преданные пели этот киртан а, на такой веселый мотив, с, с настроением танцевальным, <laughs> то есть с таким радостным. Но это очень-очень а, грустный киртан. Махапрабху почти умирал, когда слышал его, умирал от разлуки. А они весело его пели так забавно это было видеть, они не понимали язык, на котором написан этот киртан. То есть, на, на Бенгале было написано, они пели где-то в Панджабе, но, конечно, то есть, в таком... В то... то есть, они не понимают, и, да, и это похоже как будто бы попугаю, когда повторяют, они не понимают, что говорят, просто у них есть функция говорить. А в Читане Чаритамбрити Кришна Дасскивара с вами пишет Vaishnav of Siddhante, I mean Leela, everything, if they are not going to understand, like a lamb, lamb you know, bheera, bheera, has some power here, lamb you know, like goat, you know, lamb, in hilly place, there is we speak speaking in Bengal, they cannot understand. So, Kishore Aslamidha is saying, I cannot, I cannot control myself, Кришна говорит, я не могу остановиться говорить I, I I удивительную сидханту. То, то есть я хочу излагать ее, я хочу то говорить то о ней, но я лишь я боюсь, что материалисты ее не поймут, И, то есть имеется в виду, что материалисты будут критиковать то, что я пишу. Поэтому но будет лучше для нас, если они совсем не поймут то, о чем я пишу. Если не поймут, они будут безразличны. И я поэтому говорю, что, может быть, не так страшно, что они не понимают, о чем поются, то есть не их язык, они не понимают и просто поют. Когда я сказал им о том, что Яма Киртан запрещен к исполнению для обусловленных душ, они очень разгневались, когда я сказал об этом. Один профессор, какой-то выдающийся профессор, которому я рассказал Харикатху, когда услышал Сидханту, которую я рассказал, он был поражен, сказал, что я в жизни никогда подобного не слышал. Чила Бхактипар Янгешал Госвай Махарадж говорил, что если вы будете слушать Харикатху, со временем вы разобьете чистоту и взойдет, станете способными совершать Рагануга Баджан, и только тогда вы сможете совершать Яма Киртан. То есть, если кто-то совершает Яма кирта под руководством Адвагасвами Махараджа, кама не коснется их. Ну, когда просто вот делают и не понимают язык, о чем они поют, конкретно, что они поют, возможно, это не так страшно. Итак, Брама... Вчера мы остановились на том, как Брама своему внуку при оврате дает наставление. Он говорит, если ты даже отправишься в лес, чтобы совершать уединенный бажан, с тобой пойдут твои шесть врагов: кама, кротха, лопха. Но если ты станешь джитендрией, если ты сумеешь взять контроль над своими органами чувств, ты сможешь спокойно жить и в обществе. То есть, если я стану Джитендрией, если смогу контролировать свой ум, свои органы чувств, и буду жить среди людей, не будет никаких проблем. Ведь я могу контролировать себя, поэтому никто меня не побеспокоит. «Посмотри, сын мой», — говорит Брама, «Бхагаван поручил мне служение. Поручил мне возглавлять это творение и присматривать за ним, управлять им. Твой отец уже стал пожилым. Теперь в твоей ответственности возглавлять это, этот мир. Но ты собрался в лес. Я мой... Я... Ману Махарадж, твой отец, все мы исполняем наставления, исполняли наставления Верховного Господа. И никто не, никто не может пренебречь наставлением Господа. Так почему же ты хочешь сделать это? Почему ты не хочешь исполнить обязанности, возложенные на нас Господом? यथा सास्ते सामशार्तोपत्न्या जितन दियोस्सो आत्मरतेर्विद्यश्यः शंकशारवान्हन किं नुकरत्योः भयं प्रमात्तस्य बनचुले सैम थिंग इन दागवतो मुहिनः भयं दितिओविनिबेश्य पाहाशां इशां अपेतोष्च विपर्जे अस्ति तनमयाया अतो बुधः आवयत्तम् भक्ते क्व एशम् गुरुदेवोतां в седьмой песне Шриман Бхагаватам, Бхагаван Шикришна говорит о Деве, что страх всегда вызван двойственной концепцией. Существует лишь одна татва. Лишь одна истина. Тем не менее, она проявляется в огромном множестве. Если вы сможете увидеть Бхагавана, В лучшем, в самом вашем страшном враге этот враг ничего вам не сможет сделать. Я вам это гарантирую. Если вы увидите проявление Бхагавана внутри вашего врага или в, внутри тигра, в тигре увидите Бхагавана или в змее, они ничего не сделают вам. Это практически опыт мой. Но это надо по-настоящему а по его увидеть, не так, как so спектакль какой-то, а по-настоящему почувствовать там Бхагавана. Тогда никакие проблемы вам не страшны. Когда вы думаете, что есть что-то, что отлично от Господа, что вам нужно зарабатывать деньги, нужно любить, нужно заботиться о своих детях, любить свою жену, заботиться о имуществе. Тогда вс ответственность за это ложится на ваши плечи, на вашу голову. То есть, когда часть вашего ума уходит в одни переживания, часть ума в, друг, в другие переживания, что нужно защищать себя, нужно защищать свою семью, нужно застраховать себя, застраховать свою жизнь, здоровье, все застраховать, и это говорит о том, что вы берете ответственность за свою жизнь на себя и за своего ложного эго. Именно за него вся ответственность ложится на вашу голову. И Бхагаван говорит, хорошо, если хочешь, бери, кто я такой? Раз ты на меня не полагаешься, бери всю ответственность на себя, зависит только от себя, что, мне, что я могу поделать? Но когда чистый преданный принимает прибежище Бхагавана, вся ответственность за этого преданного ложится на Бхагавана. Это самое основополагающее понятие, то есть самое простое. Итак, разные страхи могут прийти к нам, то есть мы можем много чего бояться, потому что мы живем в двойственной концепции. Ditya Abhini mind North north. The again, thak, concentrate on наша проблема в том, что мы не можем сконцентрировать свой ум на Апракрита Гьянататве, то есть на трансцендентном Господе. Я много раз говорил в общественных собраниях, что пока я не установлюсь в, адха, адха, в... пока я не утвержусь во я не имею права проповедовать, потому что если я буду делать это, я буду смотреть вокруг, я буду видеть вокруг себя прекрасных девушек красивых мужчин, роскошное здание, и все это будет привлекать меня. То есть двойственный даршан будет постоянно в моих глазах, и двойственное видение. Если Дар... То есть мы должны. То есть мы должны видеть все через Кришну. Через еди... е... единый Даршан должен быть у нас. То есть через Кришну мы видим все. Это вот То есть вы, вы видите вокруг себя разнообразие, великое множество материи, но вы в голове должны осознавать, что в действительности все это Кришна. То есть единство в многообразии, многообразие в единстве. Ведь вы знаете, что существует лишь одна татва во всей Вселенной. Кто вы, кто, кто я, кто вы, кто ты? Одна единственная татва, одна единственная истина. Возможно, семь-восемь лет назад, если вы помните, я рассказывал о том, как Чатуршан задал вопрос Браме. как чит входит в материю, а почему материя не может войти в чит? Брама был занят. И он обратился к Бхагавану, а Бхагаван, чтобы помочь ему, явился в форме лебедя в пруду. Он предстал перед Читуршиной, когда тот еще был совсем маленьким, То есть он выглядел как мальчик, 4-5-летний, но на самом деле он был очень уже стар. Итак, лебедь подплыл к ним, и, и тогда Чотушин увидел, что лебедь еще хочет что-то сказать. Он спросил, кто ты? Что ты, ты хочешь говорить? сказать? лебедь ответила, ты татва гьяни, ты мудрейший в этом мире. Почему ты задаешь такой вопрос? Кто ты? А ты кто? Если я тебя спрошу, кто ты? Что ты ответишь? Кто ты, Читуршан? То есть это глупый вопрос, потому что во всей Вселенной есть лишь одна единая татва. Почему чистый преданный любит всех и каждого? Потому что он видит Бхагавана, присутствие Бхагавана в каждом. То есть его виднее это. Его видение едино, то есть он видит одну тату, Поэтому он и любит всех, потому что в каждом видит проявление Бхагавана. Поэтому у него нет ни зависти, ни соперничества, ни, ни с кем он не ругается, ни ссорится. Но обусловленные души постоянно заняты этим. Но если разобраться, с кем нам соревноваться, с кем нам соперничать, ведь татва едина. То есть Бхагаван ответил Четушна, ну, я думаю, это бесполезный вопрос, потому что существует you know, лишь одна татва. А если ты думаешь, что есть еще какие-то татвы, еще какие-то истины, то ты ошибаешься. И за всю свою жизнь я 3-4 раза в больших собраниях говорил подобное. В присутствии больших ачарьев. Я говорил, что до тех пор, пока вы... Они установились во Адвай Гьяна -татве, пока я не установился в Адвай Гьяна -татве, и я не имею права проповедовать. Лишь подлинные, преданные таким образом, лишь истинные преданные могут проповедовать. Потому что, в противном случае, поедет кто-нибудь на проповедь, например, в Америку, там какой-нибудь роман у него случится, и он падет. Я сейчас не рассказываю какие-то сказки. Такое постоянно происходит. Потому что обусловленные души, они едут и занимают, <связывающие> играют роли проповедников. Я хочу рассказать через этим один пример. <связывающие> Однажды, Баман Махарадж отправился на проповедь в Бенгалии. И еще какие-то брамачари поехали с ним. Он, они добрались до места. Бамангасвами Махарадж вымыл руки, ноги и сел. Повторять Харинам или Аник. Один Брамачари. отправился в дом местных жителей позвать какую-то матаджи, какую-то женщину. То есть... Когда вам Нагасвами Махараджи услышал, как он зовет ее, он понял, что в его сердце какой-то материальный мотив. Когда, то есть для мужчин правильно смотреть на, на женщин как на дочерей и на матерей. Никаких других не должно быть взаимоотношений. Полностью запрещено какие-то материальные от, взаимоотношения выстраивать с противоположным полом. И вам, много вами, Махарадж позвал в свою комнату этого Брамачари и сказал, собирай чемодан, убирайся отсюда. Почему? Почему? Я сказал, убирай, собирай чемодан и убирайся. Отправляйся в храм. У тебя нет права находиться там, где мы проповедуем. То есть тебе нет права быть с проповедниками, самому проповедовать. Но сейчас всюду происходит подобное. То есть, имеется в виду, что он э, что-то хотел от этой женщины. То есть, во время проповеди всегда то есть, могут завязываться какие-то отношения, потому что во время проповеди нужно коммуникатировать с людьми. И это опасно. Итак, проповедь крайне сложна, и до тех пор, пока я полностью не установлюсь в два и у меня нет права проповедовать. И даже если я поеду на проповедь, на 80%, например, я как бы установился в ней, но я в процессе своей проповеди должен идти четко по стопам чистого предного. Благодаря его влиянию я буду под защитой. Но если я я выбираю личную свободу и независимость, тогда возникнут проблемы. Также я вчера рассказывал о том, как Брамаджи давал наставление своему сыну Нараджи Махараджо. Он сказал, что проповедовать надо должным образом, чтобы люди развили бхакти лотосным стопам, Бхагаванам. То есть, посмотрите, это наставление дает сам Брама. Янме, Бхагаваттодитам. А after that told, Санграхо Айам Вибутинам. All the compilation of excellent lila, седанта, Бхагаван. So, Санграхо Айам Вибутинам. You go. Иди и старайся распространять знания о Бхагаване. Среди людей. с heart and soul of world. Who is the heart and soul of world? Джива so при помощи твоей проповеди сможет so развить преданность тому, кто является сердцем творения. Проповедовать надо в таком настроении, чтобы... Те, кто слушает тебя, развили преданность Господам. А посмотрите, в каком настроении проповедуют нынешние проповедники. То есть проповедь должна осуществляться именно в таком настроении, без такого настроения. Проповедь будет не проповедью, а обманом. Она бесполезна. Итак, Удаджи Махараш говорит Кришне, если ты хочешь сделать меня проповедником, обучи меня. Также мы вчера говорили о том, как Арджуна говорит Кришне, я предаюсь, ты меня обучи. Но это было первоначальное предание. И лишь после того, как почти вся гита была рассказана уже в 18 главе, Арджуна передается по-настоящему. То есть он вначале говорил просто «Свадима от Прападента». Но после того, как Кришна рассказал ему столько истин, Арджуна сказал, «Я постараюсь исполнить твое наставление». И как я говорила, это и есть признак подлинного ученика. Ученик не значит просто готовить для гуру, мыть комнату гуру. Да, возможно, это осуществление служения, но кто знает, что в его сердце? С каким настроением он это делает? Ведь кто-то годами исполняет служение, а потом просто отказывается от всякой духовной практики и погружается в материю. То есть долго-долго служил, а потом well, занимается какими-то порочными вещами. So, то есть, что важно, в каком настроении мы осуществляем служение. Один человек долго-долго служил, а потом мы увидели, что он хочет стать ачари, именно поэтому он служил своему гуру. То есть мы сейчас видим, что все с какими-то мотивами совершают служение. Рассказывают Харикатху все для денег, для славы, почета, не для того, чтобы Бхагавана удовлетворить. Если я рассказываю Харикатху для удовлетворения Бхагавана, для, чтобы порадовать Бхагавана, весь мир может на меня напасть. Потому что то есть сейчас говорит истину опасно. Итак, настроение самый главный фактор при выполнении служения. Для чего мы осуществляем служение? Служение гуру Куреша, Куреша было 100 на 100% чистым. Гуру Сева Парамбаджипад Кеша в также было чистым. Итак, когда можно обманывать людей, якобы совершая служение и выражая почтение своему Гору, но меня вот такие люди не обманут, не, не обманут. И поэтому гневаются so, многие. То есть самое главное, But в каком настроении мы совершаем Но, the order, Гуру Севу. Но что не менее важно, когда Гуру дает мне наставление и иди, и совершает такое определенное служение, должны следовать его наставлениям, и это в действительности крайне сложно. Крайне сложно исполнять наставления Гуру. То есть мы испытываем, как бы мы колеблемся. Гуру дает мне наставление, имеет в виду, что Гуру дает мне наставление, какое-то что-то делать, какое-то служение, а мы колеблемся. То есть... Нам кажется, представляется это чем-то страшным, имеется в виду чем-то сложным, слишком сложным. Но если мой ум покоится у лотосных стоп-гуру, никто меня не остановит в служении. Даже если кто-то захочет причинить мне какой-то вред, какое-то зло, это, они это сделать не смогут. Если меня защищает гуру, кто что может сделать мне? The Итак, когда Арджуна в 18 главе говорит, что я. Буду следовать тому, что ты сказал, что я буду стараться следовать, что ты сказал. Это и есть признак ученика. А не просто слова, что я предаюсь и так далее. ततु अन्य भवता यदा हमं शंशाध्यामी भगवन् अनुसाधितम् If at all I'd like to give me this kind of order, then you please uh, you teach me properly, train me properly. So, Bhagavan speaking that okay. Да, просит Бхагавана обучить его, если ты хочешь, чтобы я стал проповедником, если ты хочешь оставить меня здесь как своего представителя, тогда обучи меня. И Кришна начинает говорить. Past, Те, кто и постигли таттву, могут видеть настоящее, прошлое и будущее. Гуру в действительности и равен Бхагавану. Сказать, что он почти равен, будет неправильно, потому что он абсолютно равен. Таттва-вид – это тот, кто осознал татву, то есть это самоосновшая себя душа, и именно поэтому он может видеть настоящее прошлое и будущее в соответствии с этим виднем он поступает. Он не как слепой, как обусловленные души. Они в действительности бегают по этому миру, как слепые обусловленные души. Они не могут видеть, что будет, что будет если они поступают так или иначе, каков будет результат моей деятельности. Потому что они слепые. Но татва вид видит все такой этот вид сконцентрирован внутри себя в сердце в своем сердце благодаря атме в сердце Атма, гьяна мой, чин мой, она полна знания. Она прокаш мой, то есть она безгранична. И атма также указывает свет, куда нам нужно идти, руководит нами. Тем не менее, наша атма в настоящий момент покрыта, покрыта грязью, которая не позволяет нам э, услышать ее. Какие бы проблемы не возникали у такого самоостановшего себя, такой себя личности, он концентрируется, и атма указывает ему правильный путь. То есть какие бы трудности не возникали, он, они не претерпевают никаких беспокойств. И Бхагават Гита дает mm -hmm. дел, делает вывод из того, что я сейчас говорил. Бхагаван говорит: постарайтесь, постарайся освободить себя. Постарайся освободить сам себя. Нам непонятны эти слова. На следующий пример поможет вам понять. Если вы сконцентрируетесь на атме, атма, если вы можете это сделать, если вы сама, себя душа, атма не сможет вести вас в заблуждение. Она даст лишь правильный, верный ответ. Даже у англичан есть такая пословица, что Бог помогает тем, кто помогает себе сам. Они, возможно, не понимают всей глубины этих слов. Тем не менее, даже в обычных массах это известная истина. То есть о чем здесь идет речь? Тот, кто сидит и сложа руки, как статуя, ничего не делает. Пос Посмотрите, вы выйдете на дорогу, кто в карты играет, кто панжует, кто что делает. Всякой рундой. То есть все весь день они играют в карты. Я думаю, это же надо, сколько у них... Терпение. Если бы они столько терпения Пархи. к Бхагавану применили, то Пархи. они его быстро достигли. Сигарет, они а чай пьют, курят. <реку> Целыми днями. So, udhvare, athmana, manam, nahman, na Бхагаван so находится в вас. Если вы сконцентрируетесь, вы обнаружите в себе невероятное могущество. Но вы думаете, что вы слабы, что вы бедны. То есть, потому что вы сейчас не ощущаете Бхагавана внутри себя. Не ощущаете параматму. То есть, если в жизни самостоинавшей себя личности происходит что-то негативное для ответа на сложившуюся ситуацию, для разрешения сложившейся ситуации, они углубляются в себя и находят ответ там. Prattakyan говорит Prattakanu что даже в животных и птицах присутствует Бхагаван. Нет такого места в этом мире, где его нет. Глупый вопрос, где, где Бхагаван? Вопрос, где Бхагавана, нет, помни, <laughs> потому что Бхагаван повсюду. Атмы повсюду. В птицах, в животных, хотя птицы животные не спрашивают вопросов у гуру, что им делать. Они движимы своими природными инстинктами. То есть они естественным образом заводят потомство, едят, спят. Просто следуют своим природным инстинктам. Они не задают вопросов в гуру, не думают, что в этом есть какая-то необходимость. Но человек, постоянно думает, что ему необходим Гуру. Конечно, тут речь не идет о неразвитых людях, которые только выглядят как люди. Я сейчас не говорю от себя это слова Бхагавана, что есть люди, которые страшнее, чем животные. Они, несмотря на то, что у них две руки, две ноги и два уха, Бхагаван говорит, что они лишь, их облик лишь подобен животным. На самом деле они страшнее, чем звери. Потому что животное у животного есть пределы его делам. Но человек не может остановиться вовремя, то есть он может разрушить весь мир. Животное опасно до определенной степени, но человек до бесконечности. То есть даже в зверях присутствует как Параматма, так и Дживатма. Они как закадычные друзья с незапамятных времен всегда находятся вместе. Параматма с нами с незапамятных времен, она всегда находится в нашем сердце, как душа. Итак, люди, которые подобны животным, не думают, что им нужен Гуру. So Лишь Атма понимает, что хорошо, что плохо. Параматма, конечно же, знает, что хорошо, что плохо. Я тоже смогу осознать лишь тогда, когда а, я смогу услышать свою Атму, когда влияние Майи будет уничтожено. Гуру и вайшнавы находят то есть слушают от то есть ими руководит от поэтому они не совершают ошибок The когда животное что-то видит people, like beast, то есть они Они полагаются на свои органы чувств. И также большинство людей зависят от своих, своего практического опыта. Имеется в виду, что они доверяют тому, что они непосредственно видели, чувствовали. Именно поэтому они лишены. лишены истины. Но чистый саду не опирается на свои органы чувств в познании истины. Он полагается на Бхагавана. Полагается на Бхагавана, который находится в сердце. То есть сам Бхагаван говорит, что проблема в том, что большинство живых существ полагаются на свой непосредственный опыт и живут в соответствии с ним. Они верят тому, что они видели, что они слышали своими материальными возможностями, своими материальными органами познания. Тем не менее, они не думают, что есть какая-то необходимость в том, чтобы принять Гуру и следовать Ему, положиться на Него. Бхагаван говорит Я хочу рассказать тебе один случай. Благодаря которому ты сможешь извлечь много уроков для себя. Жил-был один Аватхуд. Аватхуд — это тот, кто сконцентрировался на лотосных стопах парабрамы и совершенно не интересуется материальными вещами. Ему не важно, что он ест, где он, когда он поспит. То есть никто, на самом деле, из окружающих и не понимает его действий, как в случае с Нитянандой. Никто его также не, не понимал как логики, не понимал его поведение. Точно так же Шанкар-бхагаван является Аватхутой. Как правило, обычные люди не понимают их. То есть я же уже объяснял, что большинство людей полагается на, свой, на свою логику, на свой опыт. То есть большинство людей полагается на два фактора. То, что они видели, на то, что они сами слышали, а второе это предположение, что вот наверняка это вот так-то. Но Аватхута понять. Невозможно таким образом. То есть он де делает, казалось бы, странные вещи. Он может появиться голым в обществе. Может не откликаться, когда его зовут. Делайте другие странные вещи. Как Нитянанда Прабо в Шивасангане. Он как маленький. Стал Пить, захотел попить молока Малинима. То есть, это действительно выглядит странно. Ведь Малинима была старая женщина. Лейтенанда спал на ее коленях и пил ее грудное молоко. И чудом молоко действительно шло. Никто этого понять не мог. То есть, никто все были поражены. Они, как мать и сын, Видите, ничего не ел, отказывался есть, а Малиня его кормила руками, собственными. А если почитать, то можно как бы неправильно понять это. Почему? Потому что у нас в сердце грязь, и мы это неправильно интерпретируем. И из-за этого мы можем пойти в ад. То есть абсолютно вадход Бхамтянанду. А вадходы за пределами правил и предписаний, они не считаются и с правилами этой вселенной. У них нет никаких границ. So I am going to speak about one history, one Итак, я начал рассказывать о истории одного ватхута. Аттрапи, going to give one example. Atrapi, Эй, итихасам, ядор, Теперь я могу о и Эта история Jyadu также связана с Яду Махараджам. между ними состоялась беседа Дхарма-бит. About Jyadu, or about Jodhu Maharaj, in Bhagavatam it is written About Jodhu Maharaj, it, it, it, it, in Bhagavatam it is written Dharmabita. He is the topmost of the, you know, Those were тот, кто обладает знанием Дхарме, является дармавид, Называется Дармавит. Но мы знаем, что Яду Махарадж принемрк наставлениями своего отца Джаджати, а Бхагаван Сикришна, тем не менее, выражал почтение, выражал огромное почтение Яду Махараджа. несмотря на то, что он это сделал. Почему? Потому что он родился в Яду династии Яду. На самом деле, там долгая история, возможно, завтра я об этом расскажу. Но, так или иначе, Яду Махарадж хотел служить Кришне. И он совершенно не интересовался наставлениями своего отца, потому что отец был материалистом, поэтому он и пренебрег ими. Отец хотел наслаждаться, поэтому он хотел, я думаю, хорошо, хотел просто следовать по пути бхакти. Он хотел совершать Баджан бхагавана Если я бу... И он знал, что если я буду выполнять наставление отца, я лишусь бхакти и не смогу совершать преданное служение. Так же, как в случае с Питама Бишмой. Когда дочь Кашираджа захотели женить Эту девушку на Питама Бишме и сказали об этом. Питам Бишма сказал, как я могу жениться? Я же промочали. Нет, нет, давай женись. В конце концов, пожаловались его гуру Парашурами. Пожалуйста, скажи своему ученику, чтобы вот две, две мои дочери, они ни за кого больше не пойдут, только за него. И Пару Шурам сказал, давай, женись на двух этих девушках. Я не могу жениться, сказал он, я от рождения Брамачари. Нет, женись. И он в шоке, я же дал обед Брамачари, а ты говоришь, жениться. В конце концов, Питама Бишма был очень разозлен. Очень сильно разозлился. Сказал, как, как это ты, мой духовный учитель, даешь мне такие наставления, что я должен жениться. И он отказался от гуру, отрекся от гуру. Сказал, что такого гуру надо отвергнуть, который дает нечестивые наставления. Ты же знаешь, что я уже дал обед Брамачаре, почему ты давишь на меня? Good, bad, do, и тогда Питама пить, Бишма заключает, что если гуру не знает о а пред... самых элементарных вещей, что делать, что надо делать, а чего не стоит, как я могу, чему я могу научиться у такого гуру? То есть в таких в случаях гуру надо оставить. То есть гуру был Питама Пуршрама, так, а ученик so, Питама Бишма. Итак, постарайтесь по переварить все, что, что вы услышали, и усвоить. <плодисмент>